У многих из нас есть такие контракты на уровне души не бумажки а на уровне внутренних своих обетов многие многие готовы в своей жизни были как мы знаете вот просто народе говорим душу продать за или душу отдать за власть за статус за величие за деньги за какие-то плюшки за какие-то выгоды и иногда с нами это случается бессознательно то есть мы мы не всегда эти контракты на уровне души прям накопили или реализовали потому что понимали что мы делаем очень часто с нами они происходят неосознанно, и да, такое бывает, мы не ведаем, что мы творим, мы не, не за все свои поступки понимаем плату, и не всегда мы видим связь между причиной и следствием. Сейчас, находясь в статусе войны, наша земля, потому что на земле война, и эта война такой силы такой мощи что на нее повернулся весь мир да? нет ни одного кусочка земли сейчас который не реагирует на события происходящие в эпицентре моей родины украины и нашей с вами многих да? Для кого-то, возможно, из тех, кто сегодня пришел практиковать родиной, является страна-агрессор, которая напала на мою родину. А это именно так. Нарушены границы целостности суверенного государства. И на это есть причина. На это есть локальная причина и есть глобальная причина. Сегодня я вас позвала для того, чтобы мы с вами, каждый, поработали на уровне локальной причины внутри своего сознания и завершили свои контракты, свои войны внутри своих сердец, внутри своих умов, внутри своего пространства. Дорогие, кто готов это сделать, поставьте плюсик. Кто слышит меня сердцем, кто очень хорошо понимает, о чем я говорю, кто осознает, что война есть внутри каждого из нас, что так или иначе мы все носители какой-то какой игры в разделение, вражду, в соперничество, в борьбу в непринятие, в отвращение, в критику, в порицании. Кто в себе нашел хотя бы каплю этого яда, поднимите руку, поднимите руку честно, поставьте плюсик, признайтесь в этом себе духу, по сути. И в этом в таком признании мы все осознаем свое несовершенство. Потому что мы все несовершенны. Все. Когда мы находимся в физическом теле, у нас у всех есть прописка в теле, какое-то несовершенство. Благодаря этой прописке мы попадаем в жизнь. Мы попадаем в жизнь, чтобы научиться безусловной любви. И пока мы не любим себя или кого-то, безусловно, без разделения или что-то, или кого-то, все, пока мы этому не научились, в мире плодится мрак, в мире плодится иллюзия, в мире плодится война, насилие, борьба и смерть. Поэтому я позвала вас для того, чтобы вы смогли сегодня завершить свою локальную войну, и исцелить эти эти отпечатки отпечатки сознаний страданий и омрачений в своем сознании исцелить и благодаря нашей групповой работе нашей целостной такой слаженной работе в которой мы не делим друг друга на лагеря не пытаемся оценивать внешний вид и принадлежность к каким-то Расам, странам, государствам, языкам. Вот не нужно сегодня этого делать. Почувствуйте каждый друг друга сердцем. Увидьте во мне себя. Я вижу в каждом из вас себя. Мы все одно. Одно единое оно, начало. И мы сможем с вами в групповом потоке исцелить глобально. Глобально такой, знаете, значимый кусок коллективного сознания, коллективного опыта, территориального. Потому что не просто в каждом человеке должен включиться свет, истины, включиться сердце, но неимоверно важно также высветить прошлое, потому что то, что происходит с нами сейчас, происходит. Из-за того, что поступки из прошлого, события из прошлого, ну, они по сути выросли, да, взошли, взошли сорняки коллективного опыта людей. И мы не можем от них отвернуться, мы не можем сказать, о нет, я не заказывала. Я не готова только не сейчас. Почему в рамках моей жизни? Почему прямо этой весной? Подождите, я подготовлюсь. Мы никогда не будем готовы к встрече со своим невежеством. Мы всегда не готовы. Но на самом деле нужно быть готовым воспринимать все, что происходит с нами, без конфликта с моментом. Мы этому учимся. Не получается, даже у практикующих мастеров не, пор... не получается ослепнуть, оглохнуть и стать бесчувственными мгновенно, когда происходит огромное количество боли, разрушений, насилия, да, страданий. Нам тяжело воспринимать это нашей человеческой структурой. И для того, чтобы воспринять такое количество негатива, нам с вами нужно раскрыть, расширить границы и орбиту своего сердца. Потому что только большое сердце может принять такую большую боль. Мы можем это сделать, особенно когда собираемся вместе. Мы становимся огромным, единым, большим сердцем. И именно это огромное коллективное, единое большое сердце и растворяет эту коллективную большую боль. Я надеюсь, что сейчас стало еще более ясно, почему так важно собираться вместе. Потому что мое сердце и твое сердце в одиночку такое количество боли переработать не способно. Оно просто разрывается на молекулы если вы меня понимаете поставьте три плюса кому это откликается кому заходит так глубоко как никогда поэтому дорогие зову звала и буду звать если у вас есть возможность тратить эти 30 минут, 50, 60, тратите и, вернее, инвестируйте, вкладывайте свое время в одушевление себя и своего окружения, потому что от количества времени, которое мы тратим сейчас на одушевление себя, зависит наше будущее, будущее наших детей. Если мы тратим время только на обслуживание своего эгоизма, на обеспечение своей ну, такой материальности, только кушаем, только спим, только ищем выгоды, только наслаждения ищем, мы тратим энергию на вот, вот это, и мы только на это и получаем силу, и мы похожи на Такого зацикленного тушкана, который бегает, как по рингу в цирке, в попытке подняться в духе, невозможно это сделать, если не заниматься отушевлением и не тратить свое время в сутках, каждый день. Не заботиться о своей душе, о себе душе. Мы моем тело, мы чистим зубы, мы одеваемся. Что же происходит с нашей душой, если мы ею не занимаемся? А происходит то, что мы просто засыпаем. Мы засыпаем в иллюзии того, что мы называем жизнью. И в целом забываем о том, зачем мы по-настоящему живы. Для чего? Какова? Цель, какова миссия, каково предназначение. Поэтому сегодня я вас позвала на практику Киртан Крии. Это технология Кундалини-йоги. Я являюсь учителем Кундалини-йоги. И каждого, с кем практикую по традиции школы йоги-баджана нужно называть студентом. Поэтому вы для меня студенты, ученики, вы не обязаны называть меня учителем, но я отношусь к вам с глубинным уважением и почтением, как к студентам и ученикам. Соответственно, есть потребность в прояснении, чтобы вы были не слепыми практиками, которые верят тому, что говорят, и действуют согласно некой внешней инструкции. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали эффективность своего опыта проживания этой практики и ощутили, действительно ощутили целительный эффект от нашего коллективного группового поля потому что он есть, но нужно захотеть это ощутить. А сделать это можно только через глубокое погружение в проживание. Поэтому я спешу вам сейчас дать пояснение. Мы с вами сядем в медитативную позицию. У кого есть такая возможность, складывайте свои ноги в медитативную позицию. Я сейчас сижу на стуле поэтому я, я не буду в позе йога если вы так же как и я сейчас в такой вот позиции находитесь она уместно да ну вот я сижу на столе просто на столе медитативная позиция то это вот так да? если вы на коврике или каком-то другом на полу даже в другом месте это все ок желательно не лежа, вот. потому что мы будем с вами практиковать 30 минут 30 минут потому займите пожалуйста удобную для себя медитативную позицию в сегодняшней практике я постараюсь проявить для вас вашу ангельскую проекцию чтобы вы действительно ощутили силу своего Высшего Я. Для этого нужно будет просто сонастроиться, следовать за моим голосом, в какой-то степени поначалу да, действительно довериться. Ну а дальше мы будем практиковать медитацию Вознесения, медитацию Перехода, медитацию Свободы, а как вы поняли, уже стоит задача и цель завершить контракты души, которые вызывают какой-то конфликт, внутренний конфликт. Все поняли, да, чем мы сегодня занимаемся? Мы завершаем внутренний конфликт, внутреннюю войну, внутренний кризис, внутреннее разделение, внутреннюю борьбу, внутреннюю вражду внутреннюю смерть по сути потому что когда мы наблюдаем во внешнем мире смерть да, как в том или ином виде это говорит о том что внутри нас есть программа я не хочу жить чуть-чуть или много зависит от масштаба того что мы наблюдаем если Смерть пришла прямо в наш дом, внутри нашего сознания много этой программы. Мы обязаны это понимать, друзья. В нашу страну, в наши границы, в наши масштабы территории пришло много смерти сейчас. Это говорит о том, что наша земля накопила много этой программы. Понимаете? Поэтому нам и нужно, как берегиням, мастерам и просто людям осознанным, много и практиковать сейчас, чтобы растворить и высветить, завершить эти программы. И параллельно с процессом завершения происходит рождение нового сознания. Вход там, где и выход где смерть, там и жизнь. Это цикл непрерывный, это живой алгоритм живой жизни. Поэтому в этой э, практике медитации у нас сегодня с вами будет и завершение программы «И ранее и жертвенности, насилия, обезьяния, всех видов страданий, и в параллели будет происходить активация, активация назову это Христосознание чистого сознания источника Творца потока чистой любви безусловной свободы безусловного счастья радости изобилия то есть это все то чего мы ну по сути все желаем это все то о чем мы мечтаем так или иначе все я вижу всплывающие фразы о том что кому-то меня плохо слышно всем плохо слышно или у кого-то просто с техника есть собственная техника есть нюансы потому что свой звук я проверяла и было слышно замечательно угу, все ок отлично спасибо за ответы Ах, дорогие Ну я не могу отвечать за все виды связи по крайней мере за свой гаджет <связываю> несу сейчас ответственность я его проверила все было хорошо если большинство нормально вот и хорошо не переживайте будет запись этой встречи конечно групповое поле — это всегда самое ценное что происходит даже если вы плохо слышите даже при э, не очень а, окейном нам звуки все равно попрактикуйте с нами и захотите переделаете еще раз немножко с лучшим качеством звука потому что он то останется такой какой у меня сейчас получается хорошо я думаю что прерываться может из-за качества интернета так ну что ж последние напутствия перед перед началом и мы с вами начнем. Итак, мы будем с вами медитировать мантру, которая звучит следующим образом: са, та, на, ма. Это фундаментальная мантра, в которой звучат пять базовых звуков вселенной, космического, космического начала. Са означает рождение. Та означает жизнь. На означает смерть. И вот это слово са-та-на многими из нас с вами знакомо. Я думаю, что всем знакомо. Знакомо вам такое слово? Са-та-на. Да напишите. И это вырванная из контекста правда, которой нас много лет, много веков запугивали, разделяя мир на я и не я. На я вот я хорошая добрая светлая и вот оно не я сатана где-то там что-то темное что-то плохое что-то демоническое что-то сказочное что-то в общем много всякого мы на придумали дабы не нести ответственность за то зло, которое на самом деле плодим мы и только мы. Но это не весь цикл. Есть еще частичка ма. Са-та-на-ма. Ма означает возрождение, перерождение, вознесение. са -та на ма это полный цикл жизни, в которой есть рождение, жизнь, смерть и перерождение. И таким образом через эту цепочку смыслов происходит наше обновление, завершение, соединение духовного и телесного, одушевление, выход из контрактов, где мы разделили себя на, на части, на я и не я, на хорошее и не ок, на мои не мои, на правильное и неправильное. Когда мы практикуем мантру Сатанама, мы входим в диалог с источником, мы входим в унисон с вибрацией Матери-Мира. Мы входим в пространство единого поля информации. Мы становимся частью всего, чем являемся на самом деле. Мы это вспоминаем, мы это проживаем, мы это ощущаем. И нам не нужно верить в Бога, потому что проживая себя Бога, нам не нужно верить в себя. Мы просто осознаемся в свете и нам не нужно себя называть светом. Нет потребности верить в то, что очевидно нет потребности верить в что-то, что есть аксиомой. Я могу об этом говорить часами и сутками, но мы собрались для практики. Я думаю, что еще не один раз подниму эту тему и приглашу вас на диалоги, монологи и лекции. Но в целом приглашаю, приходите учиться. Если вам откликается на уровне интереса к этому виду познания, не бойтесь слова «сатана». Это всего лишь часть реальности. Идя... Вперед на свой страх и проживая через ма-сатанама любое явление в своей жизни, мы с вами встречаемся со всеми своими тенями, со всеми своими скелетами, со всеми своими страхами, со всеми своими демонами. С теми самыми, которых мы когда-то создали. И сейчас они просто из мозги слонов выросли и приходят нас пробуждать. Поэтому, дорогие друзья, давайте это все завершать, давайте в себе воскрешать свое Христа сознание, да, свой свет, осознавать единство мира материи и мира духа и ощущать все вот здесь в своем сердце. Ощущать это как незыблемую целостность, истинность и жизненность. Что мы будем делать? Мы с вами сядем в медитативную позицию. Мы будем делать с вами такие движения. На каждое са мы сжимаем, потом руки положим на колени. Но пока что я вам их просто Ставлю перед носом, чтобы показать, как совершать движение. На каждое со происходит вот такое вот движение пальцами большой и указательный, сильное сжатие, сильное, чтобы это было: знаете, как представьте, как дротики соединяются. Мы с вами будем делать сцепку разных, разных каналов, чтобы совершить активацию магнитных полей в своем своей многомерной структуре. И на каждое са будет помимо вот такого движения еще движение головой. Са вверх голова идет, са, та, голова вниз двигается и соединяется большой и средний палец. Потом мы соединяем са, та, на проговариваем на и движение идет вправо головой и большой и безымянный палец и последнее движение ма голова идет влево и большой и мизинец вот такая динамика мы будем делать с вами это под записанную музыку на пение ну скажем так записанный уже вариант сопровождения музыкального и в этом музыкальном сопровождении будет несколько циклов один цикл это громкое пропевание когда мы громко пропиваем, это символизирует собой нашу человеческую проекцию нам для того чтобы проявить себя человека нужно открыть рот и звучать второй цикл это будет шепот шепот звучание шепотом это язык сердца это язык души когда мы говорим по душах да? душевный разговор это тихий разговор шепотом и будет шепотом и будет цикл в котором мы про себя молча внутри себя проговариваем то же самое проделываем такие же движения я буду делать вместе с вами и я не буду отвлекаться на комментарии поэтому я сейчас стараюсь все прокомментировать чтобы э, во время практики была только практика да и шепотом это это язык духа это язык высшего я это то, что происходит в тишине, в пустоте, в вакууме. И именно эта фаза является закрепляющей в нашем сознании вот этого намерения, которое мы реализовываем как, как задачу и общую цель. Мы хотим мира, мы хотим перерождения, мы хотим завершение мы хотим жить в покое гармонии любви и свободе вы увидите сейчас мои движения в буквальном смысле вместе с звуковым сопровождением будет только звук фона и я у вас на экране как пример поэтому не запутайтесь, не переживайте я проговорила вам сейчас весь алгоритм и буду делать вместе с вами поэтому какой-то какой-то какой первой части вы глаза не закрываете а присмотритесь к тому что происходит и сможете не запутаться все будет хорошо ну а пока давайте настроимся складываем руки у груди молитвенную позицию и делаем глубокий вдох и медленный выдох и еще один глубокий вдох и медленный выдох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 Для всего доброго, светлого, чистого, ясного, согласованного с истиной и эталонной судьбой. Глубокий вдох и медленный выдох. Ключом своей божественной воли я закрываю врата своей души для всего завершенного, искаженного, ложного, не моего. Глубокий вдох. И медленный выдох. Садимся в позицию для практики. Если вы уже в ней, то начинаем. Еще раз покажу вам, как это будет. Са-та-на-ма, са-та-на-ма. Друг за другом пальцы друг за другом. И при этом голова. Са -та -на -ма, са -та -на -ма в общем то если упростить описание это выход это выход из программы страданий это завершение всех видов жертв всех видов борьбы, всех видов терпил всех видов обид всех видов контрактов, всех видов омрачений упростила описание? Давайте начнем. Надеюсь, вам хорошо слышно. делайте делайте я прокомментирую Мы как будто бы говорим я не выбираю небо или земля прошлое или будущее я являюсь всем. Я здесь и сейчас. Рождение, жизнь, смерть, перерождение. Все здесь и сейчас. Я в центре. Пиная, сопиная, с. почувствуйте священность своего тела. Тело это уплотненный Бог. Как слетают остатки шифров и кодов, освобождается горло, снимаются все замки. Центра воли, горла. Тело ⁇ это уплотненный Бог. Оно священное. И через свое дыхание мы одушевляемся и вспоминаем, кто мы на самом деле. Доверьтесь себе. Возвращайте себе способность доверять себе, чувствовать себя, чувствовать истину сердцем, перерождайтесь, ничего не бойтесь. теперь шепотом про себя. Mm. Не слушайте свой ум, который будет пытаться заскучать и отвлекать. Дайте ему задание сжимать пальцы и следить за порядком мантры. Сжимайте пальцы сильно, замыкайте каналы электромагнитного поля четко, сильно, так, чтобы ваши подушечки смыкались. Сейчас очищается нервная система, перезагружаются эндокринные системы. Иммунная система. Это одна из феноменальных мантр мира. Титулованная мантра. Мантра целитесь Просто дышите. Доверьтесь движению и дыханию. Исцеляйтесь. Тело может освобождаться от неврозов через слезы, через зевоту, через спонтанные эмоции. Позвольте всему случаться, но при этом продолжайте звучать мантру и делать движение. Thank yeah. Ресурсная душа рода. Прямо сейчас через вас происходит восхождение в духе. Силы вашего рода. Пробуждаются ваши предки, ваше величие, ваше могущество. Поднимается с корней вся сила. Забытая, потерянная. Звучите громко. Вы щит и меч, своего народа. Вы надежда, вы опора, вы ось, вы хребец, вы столб света. Вы больше, чем думаете, сильнее, чем думаете. Ничего не бойтесь. У вас есть дыхание, движение, воля, вера и действия. <связывается> Sakura, <speaking in> Sakura, <Spanish> Складываем руки у груди, намасте, молитвенную позу. Соединяем свои полушария, прижимаем каждый палец друг к другу и прижимаем большие пальцы к грудной клетке. Закройте глаза и почувствуйте себя. Почувствуйте качество созданной собой энергии. Почувствуйте силу своего результата. Сделайте глубокий вдох на полную грудь. и медленный выдох, и еще один глубокий вдох, на полную грудь, и медленный выдох, Все мы с вами двигаемся от тьмы к свету. И так или иначе учимся жить. Последний глубокий вдох и выдох. В практике кундалини-йоги есть мантра закрытия поля. И звучит она, как длинный сад и короткий нам, что означает «я есть то, что я есть», «я есть свет». И именно в этой мантре присутствуют те самых пять первичных звуков космоса. С, Т, Н, М. м а сад нам. Именно это мы только что с вами пели и перепрошивали свое магнитное поле, сонастраиваясь с пространством единого информационного поля, которое есть любовь. А сейчас мы с вами просто закроем это волшебное пространство длинным сад и коротким нам делаем глубокий вдох, <свот> чтобы начать. <свот> Нам. Я есть то, что я есть. Я признаю себя любовью. Я даю себе право быть несовершенной. И я принимаю право каждого быть несовершенным. Это значит, что я буду находить в себе силы не осуждать, не проклинать, не ненавидеть. высвечивать все, что предстанет передо мной как несовершенство. это не признак моей святости, а признак моей человечности моей обычности, моей нормальности. ибо это и есть норма я благодарю вас сегодня за эту практику время пролетело очень быстро это правда там где кажется как это много 30 минут дышать делать одно и то же движение для души это мгновение. Вы можете повторять эту практику, этот комплекс, столько, сколько пожелаете. Киртан Крия — это уникальная практика мира. Она была исследована Американским институтом изучения мозга и признана одним из самых целительных инструментов для работы с нейрофизиологии. Она действительно меняет магнитное поле внутри нашего сознания, зажигаются части части мозга, которые были лишены доступа к контакту, и мы обогащаемся благодаря этому, расширяемся улучшаемся мы сияем мы светимся эту практику можно доводить до двух с половиной часов да и это реально перезаписав свое сознание через медитацию длиной в два с половиной часа вы измените свою судьбу. Вы перепишите сценарий своего рода. Поэтому пожелайте себе сегодня силы воли однажды сделать это на протяжении двух с половиной часов. И это принесет вам большое благо, я вас уверяю. Я буду искренне благодарна вам за обратную связь. Поделитесь своим состоянием. Поделитесь опытом. У каждого он уникальный, нет похожих. У каждого свой практический опыт. Он может быть болевым, он может быть радостным. Он может быть возвышающим, он может быть настораживающим. Поделитесь своим. Ценен каждый. Я желаю всем мира, добра, любви, радости, счастья, процветания. Всем людям, всему живому и сущему. Слава – это богиня, славный народ. какой бы стране вы ни были, я знаю, что сердце к сердцу притягивается на зов души, на этот геном, геном славы. Славься, славный народ, душа славянская. Когда мы говорим «слава Украине», это не просто фраза которая подчеркивает какую-то нашу глубинную патриотичность или проявляет нашу национальную идентичность. Это призыв к оберегу нашей Матери, Земли, Матери Мира. Мы все дети богов. Слава Украине! Слава славному народу! Нашему великому человеческому роду! И герой каждый, кто осознал в себе силу сердца! Не только тот, кто погиб герой! Самый настоящий герой выжил! Не для того, чтобы страдать, а для того, чтобы факел счастья дальше передать. Я передаю вам факел знаний, факел счастья, факел радости, не для страданий. Горите в своем сердце вечным огнем страсти, творчества проявленности, покажите себя миру, покажите свою уникальность, покажите свои таланты, разозлитесь так сильно на себя в первую очередь, чтобы эта злость заставила вас действовать и никогда не сдаваться. Я всем желаю успехов. Всем жму руку. И в каждого верю. Верю. До встречи, любимые. Практикуйте. Все будет хорошо. Я узнавала. <с> Сат-нам. До встречи.